Всем приветики! Спасибо вам огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Не стесняйтесь. Присылайте свои прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. Ссылочка в описании под видео. Всем отличных и прекрасных выходных! Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. «Супружеская ложа». Жена мужа говорит. «Дорогой, а давай с тобой в ролевые игры сыграем. Может, да я не против. Дорогой, а давай ты будешь таксист. А я молодая симпатичная девушка, Которая доехала до дома. А денег на проезд нету. Может, да я не против. Жена. «Дяденька таксист, спасибо вам большое, Что вы меня довезли до дома. А денег на проезд у меня нету. Можно идти?» «Муж, да иди, конечно!»